Вы когда-нибудь задумывались о том, насколько вы и ваш избранник совместимы? А может быть, вы уже встречаетесь со своим избранником и ищете признаки того, что вы оба созданы друг для друга? На самом деле, существует довольно много признаков того, что вы подходите друг к другу. Есть даже несколько странных признаков. Вот пять странных признаков того, что вы созданы друг для друга. Первый – вы вместе наслаждаетесь тишиной. Часто ли вы любите тишину или избегаете ее любой ценой? Некоторые молчания могут быть неловкими, но так или иначе вы можете просидеть в тишине со своим партнером много времени. Вы не расстроены друг другом, не скучаете, вы просто не возражаете против тишины, потому что иногда ее присутствие достаточно. Как мило! На самом деле это может показать, что вам естественно комфортно рядом с вашим партнером, что вы можете быть вместе, не чувствуя, что вам нужно что-то делать, чтобы развлечь друг друга. Вы просто наслаждаетесь тишиной вместе. Второе. У вас схожие привычки в покупках. «Вы экономны? А вы шопоголик?» Автор и эксперт по отношениям Эйприл Массини рассказала Бассел, что если вы оба охотники за покупками, то вероятность совместимости выше, чем если один из вас транжира, а другой экономный, объясняет она. Это вполне логично, так как многие пары спорят о финансах в отношениях. Она продолжает, что если у вас схожие покупательские привычки, вы реже будете ссориться из-за денег, и, скорее всего, вам будет легче быть вместе в отношениях. Итак, любите ли вы и ваш партнер экономить деньги или вы часто тратите? Номер три. У вас много общих друзей в интернете. Следите ли вы за своим избранником в социальных сетях? Посмотрите на ваших общих друзей. Есть ли они у вас? Много? Это хороший знак. Это может означать, что у вас схожие интересы, а также похожие друзья. Кали Роджерс, лайф-коуч, объяснила Бассел: Если у вас много общих знакомых, есть шанс, что у вас схожие вкусы и ценности, учитывая, что вы общаетесь с одними и теми же людьми. Хм, это также может означать, что вы можете попросить одного из ваших общих друзей замолвить за вас словечко, стать вашей второй половинкой. Кто знает, может быть ваш общий друг пригласит вас и вашу влюбленность на одну и ту же вечеринку. Номер четыре. Вы начинаете находить милыми даже их раздражающие причуды. Есть ли у вашего партнера или возлюбленного какие-то причуды и недостатки, которые вы заметили? Они раздражают других, но вдруг не раздражают вас. Нравятся ли вам эти мелочи? Когда люди действительно начинают любить кого-то или влюбляются в него, многие начинают находить некоторые из его мелких недостатков привлекательными, здоровые партнеры не ждут друг от друга совершенства. Никто не совершенен. Но если вы встречались с человеком некоторое время и вдруг обнаружили, что его маленькие причуды привлекательны или милы, это может означать, что вы действительно совместимы, потому что даже его маленькие недостатки кажутся вам идеальными. И номер пять. Ваши отношения по-прежнему прочны, но в то же время в них чувствуется что-то новое. Вы все еще часто чувствуете возбуждение и головокружение рядом с вашим партнером. Вы встречаетесь уже некоторое время, и хотя вам уже комфортно друг с другом, вы все равно время от времени испытываете сильное волнение. Продолжаете ли вы и ваш партнер развиваться и пробовать новое? Часто ли вы чувствуете всплеск возбуждения, схожий с тем, что был в начале ваших отношений? Этого не стоит ожидать каждый раз, когда вы вместе, но спросите себя. Чувствуете ли вы, что можете продолжать расти и узнавать новое вместе? Чувствуете ли вы все еще воодушевление по поводу того, как вы можете продолжать расти вместе? Это отличные признаки того, что вы подходите друг к другу. Вопрос в том, видите ли вы эти признаки в своем партнере, или это ваша влюбленность, о которой вы задумываетесь. Хотите ли вы пригласить его на свидание и выяснить, действительно ли вы созданы друг для друга? Не стесняйтесь, дайте нам знать в комментариях ниже. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. А если понравилось, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделиться с друзьями. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомления, чтобы получать больше подобных материалов. Как всегда, суперспасибо за просмотр!